Блинчика пустая, да. блинчика пустая Ушел от этой, Надин Блинчика пустая, блинчика У меня опять рабы крали меня Уху, как я рад, я счастлив Меня опять крали мой кошелек Этот бражник еще же забежит к нам домой И схватит у меня кошелек, я его порву Я деньги не успеваю Я только всю прибыль Ой. забрал Пойду полицейский участок так Где он, вон полицейский участок а Где Адриана, как всегда, нет. вот уходит ну, где попало. Ночью. Привет, Андре. Фу, у тебя еще ничего не подражало. Ну, ладно. Да, буду я писать на этого бражника. Супергерои с ним справиться не могут. У меня еще и плага забрали. Вообще депрессия. Так, пойду искать этого балбеса. А, вон он. Вон он идет. А, привет, это я от Нади шел. Что ты делал у Нади? Можно спросить? Ну, надо было. Ты? Интервью брала. Как? Ты сын пекаря. Она брала у тебя интервью. Да, как правильно печь булочки. Так ты его сын! Почему не у отца берешь? Вон там Том, Том и Сабина стоят. Почему не на тебя взяла? Просто скажи, где-то я... гулял. Не у Нади бе э, Я у Нади был. Конечно. Да Короче. Интервью просто, просто так надо. Просто. Просто а... спрашивали про. Мистер там. Ну да, ты еще его да, лучший или друг. Он... Или там еще что-то. Этот вообще еще... Пойдем этот... Иди, кстати, пошли в мою комнату, я тебе кое-что покажу. Здравствуйте, какой добрый день, уже ночь. Чего ты меня бьешь? Ой, моя комната внизу. Да ты что? Ты, подвальный. ты, короче, не видел. Так, смотри. Вот видишь, смотри, вот сюда... И залази сюда Куда? Сюда Здрасте Что это? Это мой подвал А это что за кнопки? Не нажимай, взорвешь весь Париж Я тебе говорил тогда не нажимай И ты нажал, так что И в итоге, ну в итоге ты помог И кстати, ты можешь успокоить к вами? Пожалуйста Я спать не могу, вот они у меня на потолке, Они у меня на головке живут, они орут это не мое место, мистер Бага. вот, ну, передай своему ж... другу Жоку, чтобы он их там убрал. В шкатулку положи. Место не твое, а хранитель. В Еще мне багончик появился? Кто хранитель? Ты. Не что. Ну вот, к вам это талисманы. Талисманы это лежат у тебя. Спазды сложи. Короче, все, я пошел гулять, я ничего не знаю. Куда все. пошел? Гулять. Сколько... Как ты выбрался? Действительно. Через дом твой. Нет, я думаю ты через балкон. Привет. Привет. А там так, что? Так, что-то по новостям там сказали, что то, что какой-то появился летающее создание может быть 400, 400. Создание? А привет, О, привет. Пойдем, там что-то говорила, там что-то возле Нади Башмак что-то случилось. Он что не возле я ее, слышу. она любит находить приключения, так что побежали. Да, Так, там что-то говорят интересное, я так и не понял. Так, что-то слышу, что-то слышу. Пошли. Что-то слышу, что-то слышу. Так, надо. Елки-палки, там нуру огромный. Ой. Валим, валим, срочно, валим. Валим, Леша. Бежим. Леша, бежим. бежим. Спасайся, кто может! Огромный нуру или кто там? Как его? Мистер Бак, собака сутулая. Скалопон. Надо срочно сказать Адриану. Может, это его преследуют? Где этот. Каково? Где Адриан? Где его? Часто не носят. Здравствуйте, где Адриан? не знаете? Конечно, даже родители его не знают, где Адриан. Где? Адриан! Супер шанс. Да капец, везучесть Адриана нету, как всегда. Есть план. Я бы собака Ой. Сутулей попривернул бы талисман. Алло. Кому звонит там интересно? Олег. Да, слушают. Олег. Поднимись в комнату. Это не знать, как вы хорошо. Какой-то аноним мне позвонил и сказал подняться в комнату. Так, может подняться? Ой, я в комнате, может на балкон подняться имели в виду? Нет. А. здравствуй. Как жизнь? Привет. Привет. привет. Да, но зачем меня позвал? Там злодей. Где Арианарит? Сман собаки. Сман собаки? Ну давай. Который дарует телосину с помощью своего мечта, ты можешь любой пример. Ладно, ладно, все. Барк, нахуй. Да, Мне иди. ну так, ну, прикольно. Так, этот, мистер Бак, я скоро подойду. Да, хорошо. Мне еще нужно кое-куда сходить. Слышь, на мою комнату, на мою комнату, на мою комнату. Так. Быстренько, быстренько Капочки, Блин, Туда еще нужно забраться как-то вот, вот. вот это и вот это Все, теперь можем вот сюда Отсюда попасть, сюда а Отсюда можем вот сюда Ой Так Я бегу, бегу уже Так да уж, интересные злодеи, который мы уже практически победили Я оттуда! Сегодня героев нет? О, нет, а ты кто? Я восхищающий Восхищающий Давай, восхищающий, помогай вот, вот какой сильный у меня мячик. Сильный мяч мяч Сильный мяч Быстрее у две минуты. Ну так, так. Ладно, мячик. быстренько да разберемся тогда с ним. Че с ним церемонится? А мой мячик. Я его... Ну, надо его... Вот он. Он. он. Надо зажать его. Хорошо, а, поможет давайте. мячик, который... что-то... Чудо... Вот он, вот он, в углу. У нас есть шанс. Пока он в углу. Давайте. Пока он... Так, его только надо... Стой, стой, Хорошо, стоим. Ну его тут чуть-чуть добить уже осталось. Зачем? Это не Кто я. Это не я, у меня оружие даже не в руке было. Не делай так, не трогайте. Мы не трогаем, мы только максимум отвлекаем. Так, теперь не надо вот сюда. Стойте. Да. стрелять. Он сам пытается да. убежать. Да. Так. Все, мы его попро... я, мне, попро... мне его отталкивать. Нет, уже тут не отталкивать. Так, по... тогда попытаюсь сейчас сверху бить. потому Талкай. что мой мячик очень, мой мячик очень высоко. Толкнется. Ладно. Ну если оттолкнется, то это виноватый. Вот. Я уже сделал, Ну и хорошо. Так, вы главное сами не попадите под атаку моего мячика. Потому что да, если победить, потому что если он к... огромный солнце, сенса... погоди, это походу солнце-монстр, вроде к... как. Нет, не так, ты забыл, -боже, я боже, я первый раз использую телесманы, то я больше знаю. У них вся шкатулка, Лёша. Леша. Они пока я не знаю, что ты Леша, но будешь а, Леша, и вот и все. <соценно> все, мы победили, скорее всего. Но ничего не выпало из него. Да. Не, мог, не Сенса, Монстр, не перо и так далее и тому подобное. А нет, Акума. А, акума. Так, у меня другой а, вопрос. У меня другой вопрос. В кого вселилась эта Акума? Мы его так. Одессы, Банк. Мы, можно сказать, убили человека. Стойте теперь. Нет, если ты затрансформируешься! Если ты затрансформируешься, тогда мы ничего исправить не сможем. Это их планы были. И а ты! Если будут, то будет, одно и то же. будет прекрасно! Давайте попытаюсь. Ну, это-то мы можем застроить. Да, ну человеком! Не знаю, был кто подох. Супер шанс, нет. Это mm. было намек, то, что надо все заделывать. Mm. Как мы теперь все исправим, если у нас мы. А что тут исправлять? Тут человека! Хватает. Человека надо исправлять. Mm -hmm. И... У тебя земля есть. У mm. а, нет. Я уже все, что было, положу. У меня нету. У меня только. Погоди. Что-то я не помню, что у меня был этот чемодан. Может быть, это у меня что-то с памятью. Но у меня не помню, что у меня был чемодан. Что из меня? Потому что, погоди, можно спросить? У меня был этот чемодан? У меня или проблема с памятью? Но у меня появился чемодан в руках. А Я не помню, был ли он у меня или нет. Так. Но мы теперь не узнаем, кто был. И этого человека, можно сказать, уже нет на свете. <связать> ну и затупили мы, конечно, да нет, все. Бражник может его Ну, как ты думаешь, Бражник будет это делать или нет? Ну, ли не Сейчас, мне кажется, это был... Синтемонстров, которого все это, в Да, потому что пойти, когда мы должны его были прибить. Пойти. может быть, то, что к вами сидит Ну, это, кстати, мистер. А что если это. А у меня есть идея. Ну, ладно. Тупо как-то звучит, ладно. Я теперь не исправлю ничего. Ладно, ну хорошо, он небольшие критики нанес. Ладно, встретимся там, где этот... Ты, я, ты мне дал талисман. Да, хорошо. Ну, значит... Я я еще ещё несколько тренировала на всякий пожарный. Yeah. Так, сюда. Ну, сюда я я ещё прицелу свою не исполнил. Я сказала, встретимся там, где. Так, ладно. Ой, ялки-палки, какой же. Так зайди, может быть, зайдешь. Это логика. Ладно. Барк. Где трансформация? Все, уходи, я детрансформировался. Заб... Может что, быть, оставишь. Боешь. На, бери. Я не помню, я не помню. У меня не было чемодана в руках, но у меня появился чемодан. Мне. Попробуй распаролить. Я не знаю пароль. К тому же, если я не знаю пароль, откуда мне чемодан, который я не знаю пароль? Чумодан. Да. А, да, я, я знаю, чей это чемодан. Ну вот, отдай чемодан кому? Кто, кто потерял? чемодан, я его выронил. Ну, будь аккуратней. Если что, знаешь, кому дать эту собачку. Да, да, да, все, мне пора. Так, теперь пойду навешу Адриана. Да, потому что Адриан, опять, сто процентов, он нет в своей комнате. Да, что и требовалось заказать. Он где-то сейчас на балконе Николай. или где-то гуляет. Так, где ты? И где ты был? Я? Вот тут. Я обратил внимание сюда. Да. Зачем ты, кстати, э, понимаешь, ну, немного... там стояло, было более-менее не видно, а тут стоит это видно. Кто-то видит тут 20 ловушек, билет в летний лагерь. Никто это не видит. Ну я же вижу! О. Ты мне когда комнату покажешь? Кого покажу? Комнату, которую Куда ты там тыкаешь и попадаешь комнату какую-то вашей. Так я же тебе показывал. Ты мне ничего не показывал. Может быть, вероятностью то, что Понятно. мистер Бак показывал суперкатуни. а меня очень часто, судя по этому, путают. Так, отсюда. Ой, ой, ой! И вот я летаю, я лечу. Так, это должно по плану быть. Это все должно по плану быть. Только вот наконец-то. Очень запутанное, честное слово, и очень трудно. Да, здесь я их не знаю. Можно спросить вопрос, когда мистер Пак стал хранителем? <связать> но он это сделал, мне мне не а, то есть ты хранитель, но ты не знаешь, как открыть шкатулку, да? Он мне еще не рассказал, он сделал это на днях. Какой неделя уже прошла с того раза, как ты мне это сказала? Ну, да, да, и мне пускай пришлет. Но только у меня вот такой вопрос тебе. Вот совсем маленький. Совсем малюсенький вопрос. А как я домой попаду? И, и как ты попадешь, если этот проход работает только для Мистера Бага? Нет, столько не это. Это очень плохо. Это очень плохой блок. И вот теперь летаешь, летаешь в космосе. Я не вылечу. Ты в курсе даже при твоей трансформации? Вытягивай меня! Ой, ну или так можно? Я опять лечу. Опять лечу. Опять лечу, лечу далеко. Ой, наконец-то вылетел. Ой. Не делай так больше никогда. Да ладно. Ты в Нину врезался, ты в курсе? Там было широкий. Быканул. Привет. А да, да, идем. Нету узкий. Кажется, так, что... Короче, все, я спать в зале. Пойдем, в зале. А, нет, я буду телевизор спать, Шу... ну, ладно? Да, все, готов кушать. Твоя мама слишком занята кушать. Ты готовишь не знаю как. Вроде отвратительно, но поем. Так уж и быть. Это шутка была, Адриана. Покорми меня.